8 января на следующий день после Рождества Христова Православная Церковь празднует Собор Пресвятой Богородицы. В праздник Собора Пресвятой Богородицы православные обращаются к Деве Марии, даровавшей жизнь Спасителю с хвалебными и благодарственными песнями. Пречистая Богоматерь Богородица Собрание Твое священное украшено многообразными красотами. Дары Тебе приносят госпожа многие мирские люди. Узы наши греховны, расторгни Своей милостью и спаси души наши. Аминь. Праздник называется собором потому, что в этот день совершается общее соборное празднование тех, кто был близок по плоти к Деве Марии Иисусу Христу. Это святого Иосифа-Обучника, царя Давида и святого Иакова. Праздник Собора Пресвятой Богородицы имеет древнее происхождение и относится к ранним временам христианской церкви. Рождество Христова всегда прославляли Деву Марию. Праздник Собора семейный праздник, который собирает родных и близких вместе. Верующие с утра идут в церкви и храмы, читает Девя Мария благодарственные молитвы за ее особый вклад в историю христианства. На Руси праздник Собора Пресвятой Богородицы связан с Божьей Матерью и для женщин считался важнее, чем Рождество Христова. В этот праздник женщины по традиции ходили по домам с поздравлениями и пели колядки, рождественские гимны, пекли хлеб и пироги, которые по традиции несли в церковь для священия. После освящения часть угощения оставляли у алтаря. Пирогами угощали рожениц. В селениях в семьях готовились разные блюда и отправлялись в гости. Поветухи, которая принимала роды. В день собора Пресвятой Богородицы по традиции проводили панихиды и обеды по усопшим, так как есть поверье, что в ночь на 8 января в храмах собираются души покойных. Согласно поверьям, в этот день есть запреты. Нельзя заниматься физической работой. Нельзя отказывать тем, кто приходит к дому колядовать, иначе мир и покоя в семье не видать. Обязательно нужно их чем-то угощать. Нельзя сквер... ссориться, сквернословить, непочитание родных и близких. Пусть хранит вас Святая Богородица ваш дом, семью, желаю вам мира и добра.